Здравствуйте. Надеюсь, что это вас заинтересует. Бездействие Государственного бюро расследований города Мелитополь. Открытая ложь начальника второго следственного отдела Булашева Романа Леонидовича. Или как органы правопорядка города Запорожья скрывают убийство совершенные сотрудниками полиции. В прошлом 2018 году в городе Запорожье жестоко убили моего родного брата. Изначально органы правопорядка пытались скрыть это страшное преступление не сообщив родственникам изменили фамилию при наличии при нем паспорта хотели просто закопать как бомжа с табличкой судмедэкспертизы после того как я сам нашел брата в морге начались пляски с бубном сначала выдвинули версию что якобы мой брат был пьяный сам упал и проломил себе череп потом поняв что не проходит повесили это все на малолетнего пацана который купил у скупщика телефон моего брата на все мои ходатайства следствию писали Отписки, типа приобщают к производству, а сами при этом ничего не делали, запугали моих. Юристов надавили на свидетелей, не изъяли видео из камер видеонаблюдения или изъяли и поуничтожали, после написав рапорта, что якобы не смогли изъять из-за отсутствия специалиста и проигнорировав статьи 290 УПК Украины, не дав мне возможности ознакомиться с материалами дела и оспорить их действия, не дали ознакомиться с медэкспертизой. Прокуратура передала дело в суд, а потом один суд передал дело в другой суд, чтобы трудно было добраться до тех судей кто принял дело теперь продержав год все за парня которого обвиняют в убийстве моего брата хотя даже экспертиза не сходится с версией следствия тянется время в судах не рассматривая мои ходатайства и заявления продлевается срок под предлогом занятости суда параллельно открыто производство на медработников которые не оказали экстренной медпомощи открыли по статье 140 неправильное оказание медпомощи Кака Украина, а украины они как положено по статье 139 КК Украины, повлекшие смерть, по сегодняшний день не расследуется и никто не наказан, потому что они тоже замешаны и друг друга покрывают, не оказывая медпомощи по. Уничтожали улики и свидетельствуют как просит полиция. Только после судов со следователями и прокурорами и жалоб на Киев назначили в мае 2019 года суд мед экспертизу, которую опять же ждем результаты по сегодняшний день. В городе Запорожье правоохранительная система настолько превратилась в ОПГ, что вместо того чтобы сразу наказать гопников в паганах завязываются так, что теперь исследователям не отделаются, если по справедливости и закону. Завязаны уже прокуроры, главные прокуроры, бывшие начальники и не бывшие в городе Запорожье, судьи, естественно подконтрольные, заведенными на них административных и фигуранты криминальных дел. Я год смотрел и наблюдал, надеялся, что может что-то изменится, что может у кого-то из судей проснется совесть, но нет не судьба. Все это время веду переписку снизу донизу от следователя Г. Запорожья Киева во все какие можно органы к позбу Гунп ВРП. По правам человека, внутренняя безопасность национальной полиции и конечно же ГБР и отовсюду получаю отписки, пересылаем в городе Запорожье не наша подразледовальности ТД и ТП после очередной отписки ГБР города Мелитополь я подал жалобу на них в суд на бездействие и с просьбой обязать внести сведения в ЕРДР о совершенных преступлениях сотрудниками полиции. Хочу поделиться с вами снятым видео суда, где начальник ГБР города Мелитополь второго следственного отдела Булаших Роман Леонидович не скрываю безразличия к тому, что происходит в городе Запорожье, что там убивают, а потом скрывают. Убийство сотрудники правоохранительных органов плетет ахинею, что к органу ГБР не относится под расследование, что им нужно проживать и конкретно сообщить кто, когда, в какое время, что совершил, не знаю, может я слишком обширно мыслю и говорю им о глобальной проблеме, а у них не переваривает мозг много информации, но вообще суд не приняв доказательства преступления, сказав, что отклоняю, отказал в удовлетворении и не обязал их внести в Ердер сведения. Свидетель... Правда судья после того как вынесла ухвалу стала оправдываться вот вы поймите есть определенные действия. Время идет, убийцы все так же продолжают работать в полиции и в больнице. Я прекрасно понимаю, что брата уже не вернуть, но все равно добиваюсь справедливости и чтобы были наказаны настоящие преступники и те, кто их покрывает пользуясь служебным положением и получаю неплохие зарплаты и льготы с наших же налогов. Похожие случаи происходят по всей Украине, по Фейсбуку переписываемся с людьми, все отписки от прокуратуры и ГБР, как под копирку. По сегодняшний день ситуация не изменилась, дело разделили на два дела, по медикам и по малолетке. По малолетке идут суды на которых, по сути дела ничего не рассматривается, только переносится и продлевается. По медработникам лежит в столах следственных отделов города Запорожья и никто не собирается что-то делать, потому что друг друга покрывают. Связанные с бла-бла-бла, к сожалению вдруг не заснял этот диалог. Я изначально предполагал такой результат, когда мне из суда позвонили и сказали, можете не ехать, а просто на электронику пришлите заявление что вас не будет, чтобы мы не перелаживали рассмотрение. Но все же я надеялся, что попадется нормальный судья. Вообще, переводя на человеческий язык если вы были свидетелем убийства или каким-то образом узнали об этом. Вам нужно нанять целый штат юристов чтобы сообщить об этом преступлении, даже через суд у вас это не получится. Даже при наличии доказательств возникает вопрос, для чего была создана такая структура, как Государственное бюро расследований, зачем тогда им дали полномочия выше прокуратуры и суда. При всем этом содержится штат, который финансируется из бюджета. Если обычный гражданин нашей страны просто посылается куда подальше, ссылаясь на то, что как будто бы неправильно составлено заявление, прошу вас донести эту проблему до массы. Вже півроку минуло оттуди, як у Запоріжжі по зверячаму був вбитий выкладач фізичного виховання, экс-депутат Херсонської області Костянтин Гурульов. Наша редакція взялася за проведення незалежного журналістського розслідування обставин того злосчастого дня, коли Костянтину були нанесені смертельные удари. На даний час оціночними судженнями уже можно сказать, что вбивцею может виявитись колишний співробітник поліції. Тому пока, що, мы не будем раскрывать факты, мы уже выявили. Вони раскроются уже тогда, как материалы будут передаваться такому патентных органів найвищих інстанцій. По іншому тут не вийде, бо вже чітко видно, як система захищається, і всіляко навіть у суді затягується процес розгляду цієї справи. Арештований неповнолітній хлопець Кирил Тарасенко, який ніяк не може зрозуміти, хто такі люди в мантиях, чого та тітка прокурор щось там бормоче і чого він взагалі знаходиться у СІЗО уже майже півроку. Більше чотирьох місяців суд тільки продовжує термін запобіжного заходу, а справу так і не почав розглядати. Минуле засідання взагалі не відбулося з незрозумілих причин. На каком основании? Вы меня снимаете, получается, я не получили. Вы прокурор, вы на работе, и я на работе. Если вы не запрещаете съемку или препятствуйте, можете это сказать открыто и... Вы меня провоцируете? Почему? Нет. Вы мне сказали закрыть камеру, я ее не буду выключать. Заседание еще не началось. Вы я снимаете. хочу вас снимать так. Вы сидите в судебном досе. А Ответил, людей я снимаю, вас. И у меня есть на это правда. работников полиции. Или что Сейчас да. Что именно? Не началось еще судебное. Я хочу вас да. так снимать. Вы сидите сейчас э, а за судебной Чтобы так а просто меня снимали. А я за. Ну, запретите мне это по закону. Предоставите мне потом видеозапись. А я вам обязан предоставить. Да. Ну вот от, отлаживает суд. Мне 500 километров надо проехать туда обратно. Когда опираваюсь? Я на бензин трачусь. Конечно, да. Вы можете написать заявление, чтобы рассматривали без, без вашей мнения? Нет, без меня не будут рассматривать, это в любом случае. Это ваше право. Ну это мое право, да, только я не пойму, что в Запорожье у нас происходит вообще. А что скажет суд, ваше мнение, что вы так откладываете? Заделываете процесс? Ну раньше можно было людей предупредить, вот, вот да. серьезно, половина не пошла на работу, там еще все, все, все занятые люди. А вот мы вот так вот решили, вот у кого-то там что-то случилось. Я понимаю, но в связи с тем, что я одна, которая входит к болению, занята в другом надо, процессе, и потом у нее слушается санкция, она будет сразу, она не может. Будет она не Вы будете ждать часа понимаю. Санкция не слушается в то не 10 минут, понимаете? Да, через 3 часа я не буду. Мы, мы бы подождали. Три часа, сколько надо, подождем. Я тоже хочу подождать. Я не хочу сидеть в тюрьме, мне лучше тут посидеть, посмотреть на близких, даже вообще на людей посмотреть, чем сидеть в тюрьме, лишать сигареты, не смотреть на них по клеточке. Но Скажите, пожалуйста, фамилии нет. судей, которые сегодня не явились в Индепрессе. Я вам комментировать ничего не буду. Почему? Потому что. У нас есть уполномоченный человек Кто? в суде, который дает интервью. Давайте я пойду к этому человеку. Не надо никуда ходить. Как это не надо? Я выполняю свои служебные обязанности. У нас заседание отложилось. Понятно. Значит, никто не выйдет и кто комментировать не хочет, да? Хотят комментировать. Я позвонил по внутренней связи. Сказали, что сейчас выйдут к вам. Сейчас это, ну вот у нас, например, в уголовно-процессуальном кодексе есть разумные строки. Некоторых следовать, некоторых следует два дня, у некоторых 50 лет. Ну, не, сколько у вас э, считается сейчас? Я вам объясню ситуацию. Я не могу для человека сказать, когда он выйдет. А можете уточнить, что дай какая-то? 160 минут. Давайте я крупненько вас сниму до вот вашу. А почему вы уже хватаете мои документы? Перепрошу. Хочешь подивиться, вы их подпишите. Я вам их предоставлю. Я же, вы сказали, пока вашу снимаю, да? Ну так, займите. Так, это у нас Рахман Евгений Александрович, главный специалист суду. Саме так. Саме так. Тогда представлюсь я вам. Показываем сюда, что я вам показал. Редакция областной газеты «Запорожье против беспредела». Редактор и та журналист Сташенко Виталий Валентинович. А я хочу пойти до представителя а. суда. Виктория Викторовна Калюжна, да? Я же не знаю, кто вы. Вы скажите, кто у вас представитель, и поехали. Ну, а Голова суду у нас Виктория Викторовна Калюжна, а сейчас у нас находится в очередной детской Кто заступник ее? Викони обовязки, ну и, соответственно, заступник Виталий Александрович Макаров. Так, а теперь вопрос к вам. Сегодня была предназначена справа Горобьева, по там, свалена вычавленная терраса, о справедливых Приехали по Терпиді за 500 километров. и приходит секретарь и говорит, что, ну, сегодня мы выбираемся, суда не будет. Есть определенные обстоятельства, конечно, могут быть какие-то за каких а за сего а можно попередить обставин... людей за какие за 500 км вам вы что запытались в ней какие ну, обстоятельства да я спочатку запитався в ней кто был в складе суда Вона мені мне цикара це чуть ли там не державна таємниця якась, розумієте? Це... я їх цих судів знімаю, этих судей занимал они мне представлялися на тому заседанні, да? незаконно заставили меня выключить камеру. Незаконно, я вважаю, потому что стаття 11 закону про право на справедливый суд чётко каже про те, что я маю право знімати суди без сгоди суду. Мне не требовалось сгода суду, окрім закритых заседаний. Это За, заседание было открыто, поэтому меня незаконно позбавили, перешкодили мої законных журналистские действий. Теперь я про это буду скаржиться в курсе необходимой инстанции. Я хочу зараз знати склад суду. Воробьев, другий и третий, кто? Кто входа до в склад этого суду? Все коллеги. Ну, вы же понимаете, что я не знаю буквально все заседания, которые проводятся в суде. То есть нашем... вы, главный специалист суду, не знаете, кто у вас суда, так? Это, мне кажется, делается специально. Специально делается, чтобы я не явился на суд. Говорят, оставьте, можете представлять ваш представитель, может вас тут представлять, вам не обязательно есть. Такого не будет, я буду ездить на каждое слушание. И будем смотреть, что они дальше будут говорить. Почему вы хотите ездить на каждое служение? Потому что у меня сомнения в следствии, у меня сомнения в прокуратуре, и у меня сомнения теперь в суде. Суд затягивается, отлаживается, потому что нету никаких доказательств, обвинений против моего сына. Все прекрасно знают, что это совершили сотрудники полиции, коммунаровского райотдела. Все прекрасно там видно и все это, и все это понимают. Что вы только что наблюдали судей, что вы хотите... Только что судей наблюдал всех судей, которые должны были вести наш суд. Сказали, что их нет, они все находятся... Далее все наступные заседания мы будем показывать в эфире. Можливо, цією темой зацикавляться и центральные телеканалы, та только тогда по ней суд докопается до истины.